Они возобладали над нами. Прошли эпохи, минули века. Но для вечности это было лишь мгновение, подобное удар меча. Они были детьми, когда покидали нас, а вернулись богами. Потом случилось немыслимое. Империя пала. тена исчезли. В наступившем хаосе, паучища головорезов заявили о себе. Гринир, бесчисленная армия клонов, корпус, одержимый обогащением плутократы и созданные ими техном монстры. В эту новую эру Лотос пробудила Тенна. Она призвала их на защиту разнесенной на осколки системы. Подобно тому, как наш вид столкнулся с уничтожением, сия участь постигнет Этенна. Сегодня старый враг угрожает и союзнику, и врагу в равной степени. Наш хрупкий союз должен принять последнюю битву, сражаться вместе или потерять все.